Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище и хочу рассказать о об облаженной Ксении Петербургской и о том, что она делает для людей. Вот это я сейчас снимаю часовню, посвященную Ксении Петербургской. Там есть ее мощи, служатся службы, и молебны, и панихиды, то есть о здравии, о 6 июня 1988 года она была канонизирована. Достаточно просто добраться на Смоленское кладбище, я доехала до станции метро Васильостровская, вышла и сразу увидела маршрутку К249А там было написано к Блаженной Ксении Петербургской я сразу села в эту маршрутку и всего за 10 минут доехала до Смоленского кладбища как заходите, нужно идти сразу прямо идти буквально 10 минут прямо и налево сразу попадаете к часовне Блаженной Ксении мне очень повезло я стояла в очереди к мощам всего 20 минут. Люди несут цветы. Там можно читать акафист. Можно купить вот такое вот масло. Вот такое масло, которое освещено на мощах Ксении Петербургской. Стоит вот такое всего 50 рублей. Есть иконы. Иконы от 100 рублей и выше. Когда вы выходите, видите, люди стоят. Вот здесь это вот можно тоже поставить... Свечи, помолиться блаженной Ксении, я читала Акафист. Вокруг часовни я не ходила три раза, есть такое предание. Но Акафист, свечи, искренняя молитва, наверное, намного лучше. Себя на фоне фотографировать не буду, нет благословения, можно просто снимать, рассказывать. А опять же, к мощам, видите, там, где люди стоят, там, где зонтик, там можно поставить свечи, блаженная Ксения помолиться, написать записочки, положить их. И можно приложить свой лоб непосредственно к часовне и поговорить с Блаженной Ксенией. Вот если у вас есть какая-то проблема, и вы не можете кому-то пойти, вам некому рассказать, или вы стесняетесь, или что-то очень сложное, не знаете, как поступить, вот сходите, помолитесь, попросите, и Блаженная Ксения и Бог обязательно вам дадут ответы. То есть происходит такое озарение. Я никогда не прошу в записках ничего конкретного, потому что знаю, что... Будет маленькое чудо после паломничества, но обязательно Бог даст то, к чему я уже готова и, и к чему пришло время, а не то, что я прошу прямо сейчас. Я к этому спокойно отношусь, но маленькое чудо приходило всегда. Главное верить и стараться делать добро людям, конечно. А, вообще, если, когда купите масло, больное место крестообразным движением намазываете и просите. Блаженная Мать Ксения, моли Бога о нас. Когда я приложилась к к Ксении Петербургской, было такое ощущение, как будто я долго не дышала, я была под водой и вынырнула. Я всегда, если есть такая возможность увидеть мощи, Приложиться к ним я покупаю в этом храме икону и прикладываю икону к мощам и тоже читаю молитву. То есть потом икона стоит у меня дома. То есть я продышаться не могла, наверное, минут 15. Было такое ощущение, что я также одноглотаю глотаю воздух. Но у каждого, конечно, свои впечатления, свои ощущения у меня были именно такие. Раньше у меня такого не случалось. На сама Ксения Петербургская, блаженная, она принимала активное участие в строении смоленского храма вот здесь вот если смотреть направо в деревьях храм иконы Смоленской Божьей Матери когда 26 лет Ксения Ксения Петрова потеряла своего мужа Андрея Федоровича она три дня плакала не могла поверить в то что его больше нет вышла и сказала Ксения умерла и Андрей Федорович раздала все свое имущество и она постоянно молилась постоянно просила знаете, я купила себе еще такую книгу «Подвиг ради спасения и любви». Я просто не смогла пройти мимо, потому что каждый из нас ищет свою половинку, хочет ее найти, но не какого-то какого человека, а именно вторую половинку. То есть когда Ксения потеряла свою вторую половинку, она всю свою жизнь посвятила своему мужу Андрею Федоровичу. То есть ну, это действительно была вторая половинка, без которой она... Жизнь своей не видела. Ксения прожила 71 год. все время старалась помогать людям. И это такой подвиг ради любви, когда ей больше ничего не надо было. Она любила только одного человека. Это был Андрей Федорович, И у меня эта история вызывает просто содрогание внутри. Вплоть до того, что она помогала строительству Смоленского храма. Она ночью носила кирпичи, помогая строителям. Строители не понимали, кто это. Оказалось, что это... Девушка, потом женщина, которая не отличается особыми физическими способностями. Просто у нее было сильное желание помогать людям. И она его несла постоянно. Вот еще приходит в Сумырянское кладбище. Есть музей Ксении Петербургской. Там тоже очень красивые иконы. Там я купила вот эту книжку, которую показала. Посещение музея бесплатно. Там много икон. Очень красиво. Можно говорить, проконсультироваться. Поэтому, кто бывает в Санкт-Петербурге, приезжайте, в Блаженном Сене, рассказывайте о своих проблемах, она обязательно вам поможет.